разли дорогие друзья продолжаю прохождение резин третью да спасибо за подписки и лайки конечно сегодня мы продолжим путешествовать дальше так ладно посмотрите что у нас тут сейчас в данной ситуации путь что у нас на какой остров такая таранис Илар или кларандордор ну на крабу пока нет Тар таранис короче братишки да? давайте туда вот этот момент можно пропустить почему потому что тут будем просто надо будет доспехи получше блин а то у меня галима. Сам. Короче, мы уже на Таранисе. Но вот мы и на Таранисе. Что будешь делать дальше? Маг Эразм послал меня на Токаригуа добыть монолит-камень. Он нужен ему для эксперимента. Эразм называет его реактором. Если я приду к Эразму, придется снова искать себе глупое оправдание. Ладно, давай мне камень. Я отнесу его вместо тебя. Правда? За мной должок. Вот камень. Отнеси его, Эразму. Он будет доволен. Что ты собираешься делать? Мне хорошо в твоей команде. Но по правде говоря, мне нужно поговорить с Фаруко. Он сказал заглянуть к нему после возвращения Стакаригуа. В чем проблема? Просто пойди и поговори с Фарука. Да, конечно. А это значит, что он снова прочитает мне лекцию. Ответственность и последствия неисполнения распоряжений магов и прочее, и прочее. Ладно, я и так немного задержался на Токаригуа. Было непросто раскусить этот орешек. Почему ты вообще пошел к магам? Маги умны, в этом нет никаких сомнений. Но иногда их мудрые мысли способны вывести из себя. Я думаю, что маги могли бы лучше проявлять благодарность. В конце концов, мы за них рискуем жизнью и здоровьем. Что если я поговорю с Фарука? Ну, ты и так мне уже достаточно помог. Не знаю, могу ли просить тебя еще и об этом. Как ты переживу? Ладно. Спасибо. Я тебе как-нибудь верну долг. Только не говори ему, что я промышлял воровством на Токаригуа. Он уже ну сам узнаешь, когда с ним поговоришь. Где же этот Фарука? Думаю, он в Великой Палате, в лагере магов. Обычно он бывает там. Ну, отлично. Ну, мы все равно с этим, с бонксом будем, Давай, иди. Так, стой. А ты что нибудь скажешь? Так, ладно, пойдемте на бережочек. Раньше здесь было более людно. Ты здесь бывал? Один раз, и тогда мне запретили появляться на острове год. Все сходится. Значит, груза нет? Что? Это ты приплыл вон на той посудине? Какой у вас там груз? Мы сами. А. -а, -а. Так ты приехал не для того, чтобы продать магам товар. Нет. Вы обустроили лагерь? Да, он в самом центре острова. Если ты хочешь попасть туда, поговори с Бейкером. Ты найдешь его на холме, справа от склада. Okay. Попроси отвезти его тебя туда. Без проводника дорога может оказаться опасной. Держись подальше от леса и от большого озера. Если не хочешь попасть на обед к Таритонам. Хорошо. Заметили, да? Они постоянно тут пытаются нас, чтобы сожрали. Ну Я пушку не за это волс. Ну, все обычно я магию полюблюсь. Друг все за магию. За магов играть, да. 25 связок колбас, 35 кругов сыра. 200 бутылок спиртного 8 засоленных бородавочников а Что? в чем дело красивый порт для кого весь этот хлам хлам да это лучшие товары со всех концов света ты хоть знаешь сколько всего пришлось предусмотреть чтобы получить это добро безопасные торговые пути умелые и опытные моряки надежные поставщики я хотел узнать, для кого это все. О, вот как! Для магов, конечно. Ясно. Так может быть ступим к магам, там потом посмотрим. Ты это продаешь только если можешь заплатить. А если у тебя в карманах пусто, даже не думай стащить что-нибудь. А я и не собирался. Хорошо. Потому что я не выношу двух вещей. Крыс среди моих товаров и паршивых воришек. Покажи мне свой товар. Так, ладно, продадим ему что-нибудь, тюхаем, то что Так, а что у него тут? Ну, ну да, это самая четкая вещь. не гостенька. Так, по заданиям пойдем. Так, а Где мы? Тарались. Так, это а куда у нас.. Побежали на вертушку. Во второй было он, когда бегал, там долго мог вот так вот бегать. А сейчас запыхается. Смотрите, новенький! Ты хочешь посетить лагерь магов? Верно. Я хочу попасть в лагерь магов. Я могу проводить. У меня там тоже есть дела. Но можешь пойти один. Что привело тебя на Таранис? Я страж. Присматриваю за новичками. Сейчас им как никогда нужен наставник. Я направляю их. Значит, вы набираете людей? Здесь рады всем. Если они уважают магов и не связаны с Инквизицией. Но если ты хочешь стать кадетом, мы будем тебе рады. Как мне стать стражем? Тебе нужно поговорить с генералом Магнусом. Чтобы он принял тебя, ты должен доказать, что полезен общине. Попробуй попросить у него работу. Отлично, может. Почему вы не в ладах с Инквизицией? Они выбрали неверный путь. У них хорошие намерения. Мура, падла, ты заколебала меня бесить. Но они отвернулись Хватит от пакет, и провода. это роковой ошибкой. А что до Инквизиции, Животные, да. благими намерениями и сам знаешь, демон. куда дорога вымощена. Можешь меня научить чему? Могу, но не бесплатно. Даже стражи должны платить. Мне же нужно на что-то жить. Ну да. Научи меня. Что ты хочешь узнать? Так, пятихладка, да? Пятихладка. Отлично. Я еще к этому не готов. О, понятно. У меня не хватает золота. Пфф, я не считаю, как всегда. Ну ладно. Отведи меня, к магам. Отведи меня к магам. Хорошо, пошли. Дрис, дрис, он плывет. Я давно не Нет. играл в такие игры, вообще. Магические кристаллы растут по всему Таранису. Мы вставляем их в артефакты и применяем для заклинаний. В принципе. Давай попробуем найти несколько кристаллов в пещере. Это безопасно. Вот, я я уже бывал путь. внутри, но ты знаешь, эти твари... Иногда они возвращаются. Точно. Ну что, рискнем посмотреть? Конечно, давай. Конечно, давай обыщем пещеру. Я уже слышу чудовищ. Пошли. Я не против. У меня и оружие есть для этого. Так достаемка. Визилуха! Что? Ой, сам что-то. Кстати, он в магические кристаллы говорю. А, ну, Хорошо. Мы... Здесь уже все. Пойдем дальше. Хорошо. Так собираемся -ка. Это нам пригодится, чтобы магии пользоваться, дорогие друзья. Я же говорю, я же, как всегда я любитель приключений на свой попынках. Да и в реальной жизни также. Иди прямо за мной. Да иду, ли, да иду. Есть два пути в лагерь. Путь через пещеру короче, но ты почти не увидишь острова. Путь через долину немного длиннее, но, но решение остается за тобой. Пойдем длинным путем через долину. Хорошо? Так это я специально по заданию, потому что тут надо будет пару хвостиков пройти. Как я помню. СМИ не изменяет память. Отличный вид, а? Я здесь не ради пейзажа. Ну, идем дальше. Теперь осторожно. Здесь могут водиться жуткие твари. Так махала в этом мультране постоянно Хе. а в районе жизни любитель подраться не савану на стырной твари здоровый дракончик да. именно на меня адрес Оттушу. я не промахну что поняла так должно быть какой здоровый я язычок у тебя Утка. Развлечемся! Да так быстрее разобраться с этим. Грузбайку взял, пошел. Месить налево-направо. Ну, вот. По этой дорожке. Хорошо, идем дальше. Ах да, чуть не забыл. Будешь у магов? Не забудь поглядеть на реактор. Это стоит видеть. Угу. Там титан. Ну как бы магии обучиться там вообще жесть будет. Оп, опа, опа, опа, опа. Отлично. Так пускай. Это... Славу зарабатываем быстренько. Для этого вот она все есть. Иди прямо за мной. Йом -йом. Вот и Костенко, Это самое. Мура, отстань от моего системника. Футь! Выглядит знакомо. Отпусти системник. Животный. Иди прямо за мной. Ну вот, добро пожаловать в лаги. Осматривайся. Мне нужно кое-что уточнить. До встречи. Ладно. Фу. Не будем терять тут ни... Стирка еще не готова, приходи позже. Стирка? Какая стирка? Для стражей. Кто-то же должен этим заниматься. И полагаю, этот кто-то Это ты. ты. Я почему-то представлял свою кадетскую жизнь сильно иначе. Так. Мне говорили, станешь стражем, только и будешь швырять огненные шары. Но пока что я вижу огонь только под котлом на кухне. Значит, ты здесь за мальчика на побегушках. Я вообще-то да. микрофон, чтобы... Да, то есть нет. Ну, пока не да, а потом... Ага, большие планы. Понимаю. Я тебе сейчас животное свяжу. А что мне сейчас остается, кроме как мечтать? Стирка. Ха -ха. спасибо. Я вообще-то могу за магов стать так-то, братишка. Расскажи мне о стражах. Мы рука правосудия магов, так сказать. Все новобранцы начинают службу простыми кадетами. Ребят, прослуживших некоторое время, повышают до стражей. Выше них только Магнус, наш генерал. Понимаю. Убежать не думал? Нет. Да я не хочу. Рано или поздно меня заменит какой-нибудь новичок. А пока что было бы неплохо, если бы кто-нибудь вместо меня подмел на складе. Эй, ты же еще новичок! Возьмешься за эту работу. Нет уж, никогда не мечтал стать уборщицей. Ага, ага. Я подмету склад. Конечно. Ладно, послушай, что если я найду кого-нибудь, кто подметет склад за тебя? Так тоже сойдет. Но возьми с собой метлу. Без подходящего инструмента дело не сделать. Где мне искать для тебя замену на склад? Это будет совсем непросто. Конечно, никто из стражей за это не возьмется. А просить магов наверняка лишится головы. Наверное, проще всего будет найти того, кто недавно потерял работу. Так что гляди в оба. Ну, ты свежего мяса принес, как дела в говне? Там все под контролем. А вот тут, говорят, полный бардак. И ты пришел мне в плечо поплакаться. Не знаю, мой Ром у тебя? Конечно, весь здесь. Отлично. Чего тебе? Я работаю. Почему ты здесь? Я слежу, чтобы все были там, где нужно. Так ты здесь главный? Не совсем. Командуют тут маги в Большом Доме. Но я отвечаю за все остальное. Без меня эта лавочка дня бы не проработала. Хорошо. А, Выходит, ты ищешь генерала Магнус. Он обычно на площади, возле Великой Палаты магов. Хорошо. Продолжай. А, да, у меня еще куча дел. Ну, кукла буду по-другому. Просто сундучок. Как интересно, а что они здесь вообще оставляют еще? Да уж. А, Эти мужчины всегда одно и то же. Зовешь их обедать, а они не идут. Бедняги! Работают на магов, словно рабы. Они выглядят счастливо. То, что они этого не замечают, не означает, что все хорошо. Не с места, куда ты собрался? <съех> Гражданским сюда нельзя. Кто тебя впустил? Типичный страж. Сплошной бюрократизм. <М? Может, вы еще и записываете всех, кто входит в ваш лагерь? Просто скажи, зачем ты здесь? Я не знал, что должен докладывать. Я приехал поговорить с магами. Мне плевать. Здесь я распоряжаюсь. И сперва ты поговоришь со мной. Что такому, как ты, нужно здесь, на Таранисе? Мы на одной стороне. <свесква> я должен в это поверить. У меня нет времени на всякие глупости. Я хочу сражаться с тенями, и мне нужна ваша помощь. Хочешь вместе сражаться против теней? Ладно, убеди меня. Почему я должен тратить на тебя свое драгоценное время? Я спас от Инквизиции Хороса, одного из ваших кадетов. О, опять этот Хорас. Парень вечно впутывается в неприятности. Ладно, ты его спас, но боюсь этого мало, чтобы меня убедить. Я предлагаю стражам помощь. Примите ее или откажитесь. Мне нужны не болтуны, а солдаты. Солдаты, которые приняли присягу и старательно несут службу. Нет, тогда придется присматривать за тобой, а я не могу делать все сразу. У меня и здесь, в лагере, дел по горло. А еще рудники. пока я не получу доклад о состоянии рудников, я не стану отвлекаться на что-то еще». Вы что-нибудь предпринимаете против теней на Таранисе? Я осведомлен, что они уже начали захватывать остров, но мне не хватит людей, чтобы справиться с ними. Один из этих теневых владык обосновался недалеко отсюда. Теневой владыка? Здесь на Таранисе? Где он? Он пришел с моря и высадился на западном берегу острова. Его владения начинаются там, где меркнет солнце и сама земля скорее мертвая, чем живая. Будь осторожен и не подходи близко. Кто здесь самый могущественный маг? Покровитель этого поселения – достопочтенный маг Закария. Хорошо. А где я могу его найти? Он занят исследованиями, и его нельзя беспокоить. Хочешь узнать больше, поговори с Эразмом. Обычно он на одном из верхних этажей Великой Палаты. Значит, теперь я могу поговорить с магами в Великой Палате? А, как по мне, нет, тебе лучше не заходить внутрь. В последнее время магов в Великой Палате и так часто отвлекают. Я должен был знать. Я могу заняться вашими рудниками. Исключено. Я уже поручил эту работу своим людям. И как у них идут дела? Я ожидаю доклада... несколько дней. Кажется, у тебя здесь все под полным контролем. А, ладно, победил. Работа твоя. Пройдись по рудникам и узнай, что там творится. Но горе тебе, если я об этом пожалею. Почему ты можешь меня научить? Ты не один из нас, поэтому мне не положено учить тебя. Например, я не поделюсь с тобой знаниями стражей, но пару уроков обращения с оружием дать смогу. Хочешь узнать что-то конкретное, спрашивай. Но учти, я не буду обучать тебя бесплатно. Научи меня ч... что ты хочешь узнать. Дороговато все. Да. Сколько всего рудников на Таранисе? Залежи кристаллов встречаются по всему острову. Мы должны были освоить четыре. Вход в один из рудников прямо на территории лагеря, за складом. Другой прииск на севере острова, недалеко отсюда. Еще один, тоже на севере, но ближе к центру Тараниса. И последний должен быть на юге, рядом с гаванью. Но это не точно. Пока мы нашли только первые три. Что тебе нужно в рудниках? Доклады от всех бригадиров. Маги уже несколько дней донимают меня. Они ждут поставки кристаллов. Так что сделай одолжение, не подведи, ладно? Скоро это случится. Пsst. Эй! Ты! Подойди сюда! В чем дело? Тише! Или у меня опять будут проблемы со стражами? Ты не один из стражей. Я никогда не верил в магию. Я рыбак. Я стал рыбаком задолго до экспериментов магов на острове. А, рыбак. И чего ты ловишь здесь в лагере? Ничего. Хватит надо мной смеяться. Почему мы разговариваем шепотом? Стражи не хотят, чтобы кто-нибудь просил о помощи. А что в этом плохого? Потому что мой рассказ тревожит людей. По крайней мере, так сказал Хардвик. Ветранию ищет человека, который мог бы вычистить склад. Отправляйся поскорее. На самом деле я подумал о тебе. Послушай, я родился рыбаком. Рыбаком я умру. И другой судьбы не хочу. А вот Токил может заинтересоваться, если, конечно, он еще жив. Расскажи мне о твоих проблемах. Тебе короткую или длинную версию? Длинную. Хорошо. Вот как все было. До недавнего времени я, Токил и Лина жили в долине, в рыбацкой хижине. Рыбалка была не только моей мечтой, но и их тоже. И мы прекрасно жили. Просто расскажи мне, что случилось с твоими друзьями. В том-то и дело. Я не знаю, что с ними. Я сбежал сюда, только пятки сверкали. Хороший ты друг. Послушай, я был напуган до смерти. Пожалуйста, посмотри, что с ними. Мне еще что-нибудь нужно знать о твоих друзьях? Ну... Возможно, тебе стоит осмотреть маленький остров на озере. Может быть, Токил спрятался там. Но это всего лишь догадка. Я позабочусь о твоих друзьях. Спасибо. Наконец-то. Хоть кто-то согласился помочь. Начни свои поиски с рыбацкой хижины. Но будь очень внимателен. С этими тварями шутки плохи. А, в... Привет, я Агила. Если ищешь что-то особенное или некуда девать кристаллы, тебя ко мне. Есть хорошие советы. Конечно, если нужно оружие, поговори с Гордоном и Стэнли. Ты можешь озолотиться, если хорош в борьбе на руках и метании ножей. Или при случае, поработать на подхвате у магов. Они хорошо платят. Еще можешь поднять золотишко пьянством. Я обычно пью от поздней ночи и до рассвета. Что за метание ножей? Это для тех, у кого твердая рука. Ты должен уметь выбрать момент для броска. Если тебе нужен соперник, поспрашивай рядом с мишенью. Можешь бросить вызов тем, кто там тренируется. Как проходит бой на руках? Поговори с Родериком, это он все организовал. Он расскажет тебе правила. Но будь осторожен, состязаясь с ним. У него не рука, а таран. Ты торгуешь и информацией? Одна птичка недавно пропела мне занятную песенку. Похоже, маги заполучили приличное количество кристаллов. Такой неглупый парень, как ты, мог бы этим воспользоваться. Ты говорил про кристаллы магов. Не так быстро, мой друг. Информация имеет цену. Гони монету. Но получу я кристаллы. Тебе-то что? Ничего, не считая тех золотых монет, которые ты мне дашь за эту информацию. Это скорее личное дело. Однажды я попался при попытке их обокрасть. И расплачиваюсь за это по сей день. Я получу моральное удовлетворение, если ты их ограбишь. Что за магия? Ну, я слышал, что алхимик Нергал хранит ценности у себя в сундуке. А у покоя Фламброка круглые сутки дежурит охранник. Ха, старик бы еще проорал на всю округу, что у него есть что красть. И, наконец, мастер Фаруку. Забраться в его сундук будет нелегко. Как добраться до сундуков магов? С Нерглом все просто. Он такой растяпа, что никогда не запирает сундук. К сундуку Ламброка тебе не подобраться без умения убеждать. Охранник у него толковый. Но если Ламброк даст тебе работу, то ты и так сможешь пройти в его покой. Что до Фарука? Хм, дай подумать. Я слышал, что у него есть ключ. Распроси о нем. Я займусь этими кристаллами. Да. Пора кому-нибудь провести там учет. И думаю, вскоре окажется, что их запасов поубавилось. ха Можешь чему-то научить? Если цена устроит. Что ты можешь? Все, что тебе. Я не настолько хорош. Меня интересует карманная кража. Можешь мне помочь? Если хочешь уйти незамеченным, не шарься по карманам дольше, чем нужно. Лучше всего быстро подойти к жертве, отвлечь ее или столкнуться. Засунь пальцы в карман и забери то, что хочешь. Если успеешь, подложи что-то на место украденного, дабы пропажи не хватились. А затем уноси ноги. Так. Потому что эти порождения теней не могут причинить нам вреда. Они придут. Эй, ты! Я знаю, кто ты такой. Да неужели? Ага, ты тот, кто недавно встал здесь на якорь. Я также знаю, что тебе нужно. И что же мне нужно? Конечно, наши кристаллы. Если ты хочешь научиться магии, они тебе понадобятся. Но тебе придется их заработать. Как мне заработать кристаллы? Ну, начнем с того, что тебе нужны сильные руки. А еще, дай угадаю, понадобится кирка. Точно. Но если ты хочешь рискнуть... Я могу предложить тебе пари, продолжай. Как насчет борьбы на руках против меня? Если ты выиграешь, я дам тебе немного кристаллов. Расскажешь мне об Армрестлинге? Ты же плаваешь по морям в компании пиратов. Да, да, помолчи. Я найду кого-нибудь, кто мне все расскажет. Если захочешь бросить мне вызов. Найди меня в таверне около полудня. Ладно. Что ты продаешь? О. -о, -о. Так, продай я то, что мы все равно... Нет, это было Уже вылезал. Получим. Да так. Что ты? Отойдем ка мы свою. Уйду. Да ты про. Теперь можно не покинуть Чтоб чуть-чуть уже регистровано не будет Так Скоро. вот пока кухнет Во Что так броня будет нужна? ты... Стянишки, вот это... А, ну, у меня окон, нужно. <кхм> Почему меня никто не слушает? Убирайся отсюда! Так, еще пару заданий надо посмотреть, у кого есть. И все. Стасник. Да, я знаю, ты новенький и ты хочешь побыстрее научиться магии. Забудь, для магии нужна практика и концентрация. Расчет на быстрый успех приведет к провалу. Чего ты взял, что не выйдет. Тот, кто идет в бой без подготовки, обречен на поражение. Но свою подготовленность не надо подтверждать в каждой таверне на континенте. Нет. Только дисциплина, тренировки и самопожертвования ведут к победе. А теперь я должен заняться другими делами. Я хочу больше узнать о магии кристаллов. У меня мало времени, поэтому слушай краткую версию. Магия кристаллов может показаться еще одной неупорядоченной формой магии, но у нее большой потенциал. Она способна остановить даже титанов. Как могут несколько кристаллов остановить титанов? Знаешь, Вера может сдвигать горы. С кристаллами также, но немного практичнее. Их волшебство можно направлять. Чем раньше мы разберемся в их сложной структуре, тем более могущественную магию сможем извлечь. Откуда взялись эти кристаллы? На этот вопрос пока нет ответа. Возможно, это прощальный дар богов, который поможет человечеству защитить себя. А может, они просто так лежали в земле целую вечность. Самое главное, что они у нас есть. Кажется, вы решили поиграть в богов. Боги покинули нас, и они нам больше не нужны. Кристаллы дают нам силы восстановить порядок. Они ключ к выживанию человечества. И мы ими воспользуемся. Спасибо. Пока что с меня хватит. Хорошо. Я думаю, наша короткая беседа расширила твой кругозор. Займись своим делом. Чему можешь обучить меня? Только попроси. Вот это мне нужно. Видили? Слушай, присматривай за союзником. Прикрывайте друг другу спины. Нападение поможет выиграть битву, но оборона — войну. Работай Правильно. в команде. Исследуй поле боя. Используй для магии максимум пространства. Ты ведь не страж, да? Нет. Маги спасли меня, поэтому я помогаю здесь, в лагере. Я совсем не разбираюсь в магии, но могу выковать хороший меч. А ныне надежный клинок будет верным спутником. Трудно поспорить с ним. Без хорошего клинка сейчас никуда. Чем занимаешься, когда не работаешь в кузнице? Я сплю. Да ну! Иногда я немного выпиваю в таверне после полуночи. Если столько бить по наковальне, то после работы начинают дрожать руки. Ты знаешь, что спиртное успокаивает кости. Если кто-то захочет посостязаться в количестве выпитого, то здорово. Ну это понятно. Так, ладненько. Пойдем по заданию. могу еще. Как все стилища Ну по Пока с этим не будем болтать Я буду смотреть в оба Смотри Не, кстати, ты уже и что надо да? Ах! Ты перепачкал мне весь пол На моих сапогах нет дерьма Как бы не так Вы, мужчины, никогда не чистите обувь Я сто раз говорила об этом Талботу И мне плевать, как выглядят другие дома Гости моего дома разуваются снаружи Чем занимается Талбот? Он просто бездельник. Целый день слоняется по округе. Нет бы по дому помог. А почему ты так носишься с этой частотой? Почему? Конечно, из-за грызунов. В доме завелись крысы. За домом кто-то постоянно скребется и шуршит. Эти звуки меня просто бесят. А этот лентяй Талбот считает такое нормальным. Если хочешь, я могу взглянуть. Я буду очень благодарна, если узнаешь, в чем дело. Посмотрим, смогу ли я вознаградить тебя. Я узнал, кто шумел за домом. Правда? Да. Теперь все тихо. И кто это был? За домом проживал броненосец. Я знала, что все дело в грузунах. Ух и выскажу я Талботу. Вот тебе награда. Деньги это тоже нет кого Так, а как мне туда попасть на этот остров? Как всегда, бешим драпом я забыл про телепорку. Ползи сюда, ты, страшилище! Грёбаные Не свалился. О! Что ты думаешь об этой части света? Волшебники влиятельны и надежно тут обосновались. Но они преследуют не те цели. Они не уяснили всех опасностей и погибнут, как остальные. мою душу что значит нет не уверена тебе можно доверять может ты тоже пришел помолиться грибам кто тебе по голове треснул что песня хочешь песню но здесь не место ты меня путаешь зачем ты меня путаешь твоя голова она крутится я боюсь чего ты боишься? Боюсь? Я? Вздор. Чтоб я до чего-то боялся? Но остерегайся снаружи этого гнома, Раку. Он тебе мозг размягчит. Вот как. Я не вру. Не приближайся к нему. Что с тобой случилось? Я знаю. <клёх> я знаю. Со мной что-то не так. Я забрел в эту пещеру вместе с Ракой, и вдруг Бум! Тебе просто не стоит так налегать на грибы. Грибы? Ты не гриб, не заливай. Ох. Так или иначе, я теперь с места не сдвинусь. Где этот гном? О, -о, -о лучше тебе не знать. Он сторожит нижний выход из пещеры, чтобы я не смог вернуться. Он отрезал мне путь назад. Понимаю. Я прослежу, чтобы гном ушел. Не вздумай его лупить. Тебя же не в сарае растили? Жди меня здесь. Молодежь. Скажи зверю, чтобы ушел в лагерь. Здесь не место для разговоров. Еще один человек рака боится. Вы человек чокнутые. Все чокнутые. Я не чокнутый. Оставь меня, члове. Я хочу домой на остров Воров, где живут только Гнуми. Что ты здесь делаешь? Я пришел с брауни, но брауни разбит. Он пугает, бормочит тарабарщину. Рака боится, Брауни понюхал слишком много грибов. Рака хотеть уйти, но Рака не хотеть оставлять свой Члове одного. Я поговорю с Брауном. Этот Члове хотеть помочь Раке? Спасибо. Пожалуйста, сделай Брауни нормальным. Скажи Брауни, пусть он идет в лагерь. Браун велел тебе идти в лагерь. Не думаю, что он пройдет мимо тебя. Чё? Он вдохнул слишком много спор. Он тебя боится. Боится Раку? Чушь! Если я уйду, Браунни снова станет нормальным? Возможно. Хорошо. Рака уйти. Я ждать его в лагере. Спасибо, Члове. Вот, возьми Оро. Что вы делали в пещере? Рака, гноми Брауни Мы получали штуки в порту По пути в лагерь Брауни сказал Эй, пойдем через пещеру Вдруг Брауни спотыкаться И падать лицом вниз в грибы Ип Продолжай Когда Брауни упасть в грибы Рака хотеть помочь Но Брауни кричать Уходить, ужасный зверь Оставить друзей Рака боятся бежать Рака думать, не хотеть оставлять Брауни один, но хотеть привести помощь. Потом ты прийти. Человек. это такая болтовня, меня. Рака сказал тебе идти в лагерь. Он тебя очень боится. Этот зверь боится меня? <смех> Тебе лучше покинуть эту пещеру, не то от грибов все мозги сгниют. Но грибы мои друзья. Может. Может, ты и прав. Я здесь себя так странно чувствую. Вот, это от них. Оно мне теперь не нужно. Я пойду по горной тропе в лагерь. Давай. Ча, отлично. Вести золотых. Как скучно. Давай, когда, на ультраочек по заданию. И я думаю, что заканчивать на этом серии будем. Броня водой получше. что по сохранению работает. Так. В таких озерах мы топили свои жертвоприношения. О. Наконец-то я не одинок. Я думал, что здесь сдохну. Ты ведь один из приятелей Келда. Откуда ты знаешь? Он рассказал мне о нападении теней. О, т -т Тогда ты все знаешь. Прошу, выведи меня отсюда. Я тебе помогу. Спасибо. Прошу, отведи меня в лагерь магов и не срезай путь, ладно? в других местах небезопасно а че пали? не буду его ничего рассказывать. Как бы. о, блин, они же тупые лишь бы им бежать блин давай сюда вот, вот, кончи, кончи здесь родинки делали эту карту я держу ты его же Пс, какой он странный ладно что-то намекает типа через пещеру не идти это вот так обходить ладно пойдем так как он говорит да, в таких играх просто освоится тяжело. А, да. Ну, на этом мы закончим. Средимся в следующей серии. Всем пока.